сегодня я хочу открыть какой-нибудь текст из книги Пхагавадгита. и какой-нибудь люди в гуне благости поклоняются полубогам те кто находится в гуне страсти поклоняются демонам а люди в гуне невежества поклоняются духом усопших Да, считается в индийской культуре в упанишадах считается что есть определенные гуны жизни гуны на русский язык переводится как особенность характера считается что особенность характера человека делает или создает его судьбу поэтому в случае если человека в благости или благороден что такое быть благородным смотрите благородство делится на два слова благо и второе родить то есть человек, который создает благо. Каким образом человек создает благо? Он работает, он интеллигент. Смотрите, чем мы благо купируем, как в медицине говорят, или устраняем. Человек говорит, я хочу этим заниматься. Мы говорим, зачем оно тебе надо, ты придурок. Все, вы благо, которое мог бы человек создать, поломали. То есть у него могло бы быть благо, а человек, который должен создавать благо, поломал эти блага у человека, тем самым создал неблагость и вот много таких нюансов а если разобраться как человек живет вот человек проснулся утром и пошел он на работу после этого там покричал в метро пофыркал на работе там сделал какую-то работу там после этого с кем-то там поговорил поругался посмотрел новости вечером там поругал жену или с мужем возможно там после этого спать лег и так далее вот Посмотреть его излучение жизни и сказать или поставить, сделать вот такие весы и на одну часть весов поставить, сколько блага для людей ты создал. Сколько родил ты блага для людей, сколько людей вокруг тебя этими благами будут пользоваться и сколько сделал зла. Так вот, в случае, если человек создает благо, благость, то тогда боги его слышат. Тут так и написано, люди в гуне благости поклоняются полубогам. То есть находятся в гуне страсти, поклоняются демонам. А что, быть, что значит быть в гуне страсти? А есть такие люди, утром проснулся, впор на сайт, после этого целый день думать о том, чтобы с кем-то переспать, после этого на ночь там и так далее. Вот они демонам служат, понимаете, их ничего не может успокоить. Я обычно говорю, ну хочется, сделай хочется сделать потому что так часто люди думают об этом что иногда прям хочется сказать ничего страшного ты так много думаешь а в эзотерике считается что думать это тоже плохо или хочешь делай или если не хочешь то не думай потому что если человек думает много он находится в этой гуне и демоны начинают таким человеком управлять а люди в гуне невежества поклоняется духам усопших. А что такое гоно невежество? Гоно невежество – это когда человек все время запуган и на меня кто-то влияет, и на меня кто-то еще что-то, и там кто-то на меня там создает влияние и так далее. Рядом будут находиться Духи усопших, они таким образом привлекают к себе умерших, открывается калачакра тантра и так далее. Вот знаете, это все начинается с 9 мая, давайте поменем этот незримый полк и так далее. Давайте то, что было, было когда-то, от того, что их кто-то сейчас, знаете, Иногда смешным становится, то есть дедушки, бабушки, которые дети войны, им помогать не нужно, но нужно делать парады для того, чтобы поминать усопших. Что с людьми происходит, непонятно. Сделали войну миллиарды долларов и там 100 тысяч человек, там 500 тысяч человек уже погибло, я не знаю, огромное количество. При этом дорог нет, детских домов нет, люди голодные, там миллионы людей с больными зубами и так далее. Как такое может? И люди говорят, да, мы за войну, мы за войну. Да, бабай, да что ж такое с этим миром делается? Миллионы детей нуждаются в операциях, миллионы взрослых нуждаются, старики есть, которым необходима помощь. Нет, надо миллиарды тратить просто на вот это все. Ради чего? Зачем? Почему? Из-за того, что...